эй hey, hey, всем привет, с вами Черри, я стою на фоне новой постройки в Майнсруфт-сити, это уже одиннадцатая часть, и сегодняшняя наша постройка это... Бабабам... Как вы думаете, что это? Вот, что это может быть? Вот что это за странная постройка такая? Это аптека, дамы и господа, да, это вот так вот я вижу аптеку. Непонятное квадратное здание, рядом дерево и знак крест красный ну это то есть снаружи она выглядит так непонятная такая вообще что-то лагает пинг высокий ладно неважно вот значит идем идем идем ну она находится через дорогу от мини-микрорайона тут и плюс я вам сейчас еще Расскажу некоторые обновы в городе, но это чуть позже. Вот так аптека, режим работы, понедельник, воскресенье, с 6 утра до 10 вечера, перерыв. Вот. То есть вот так мы просто хрен войдем. То есть ни кнопки, ничего нету. Открыть дверь могут только сотрудники аптеки. Как же они это делают? Они идут сюда, нажимают кнопку, заходят и, пожалуй, вот с этого мы и начнем. Это у нас тут, они отдыхают, ну, вот, э, аптекаря, аптекарей, как их еще можно назвать, не знаю. То есть вот тут, <coughs> извиняюсь, холодильник, тут столик, не знаю, что-нибудь сделать, тут они сидят, тут телек у них типа смотрят, и здесь вот, короче, у них запасы лежат. Ну, я вот не знаю, я же не знаю, как там, но ну, я придумал, придумал вот так. Думаю, тоже норм. Так, выходим в саму аптеку, вот тут у них касса, и вот здесь э, сидит аптекарь, ждет, когда зайдут люди, а чтобы открыть дверь, надо открыть сначала вот, вот эту дверь, а после уже открыть вот эту, и тогда мы сможем выйти и зайти. Часов тут правда нет, я часы забыл повесить, но я исправлюсь и повешу их где-нибудь вот тут, уже когда буду выкладывать карту. Ладно, так что так, в принципе, видите ли, получился такой уж выпуск маленький, потому что аптека вышла маленькая, такая ни о чем. Но я не об этом хотел сказать, я хотел сказать вам о новых э, как, обновлениях в городе. Я добавил кучу фонарей, просто кучу, и так что ночью теперь светло. Вот, ночью теперь светло, можно даже ночью. Я добавил одну остановку, но пока я не обозначил ее путь, то есть она есть, но куда, ну, какой маршрут здесь едет, не сделал. Сделал пару пешеходных переходов, вот там, вот тут, вот тут и все. Ну, даже тройку. Да, всего три. А, вот здесь идет такой м, коридорчик с э, фонарями. И все. То есть тут больше ничего нет. Тут я ничего не обновлял. Только фонари два. Ну, на остановке, вот на стоянке. Что, и идем дальше. А, вот тут фонари, вот тут, вот тут, вот тут. И где у нас шло пустое место. Вот я что сделал, такой маленький, не лес даже, ну, можно и лес назвать, не знаю, тут везде фонари я повесил, чтобы светло было, вот, и, внимание, возле, ну, вот как ты называешь, ну, вот забыл, вот забыл ведь, автовокзал, вспомнил, вот, возле автовокзал, ну, рядом с автовокзалом я построил э стоянку автобусов, да, то есть они все не обозначены пока, так что то это просто автобусы, у них даже номерных знаков нету сзади. Вот такие вот автобусы, то есть вот эти три, вот этот, и вот этот желтый, кстати говоря, насчет желтый. Вот этот автобус, он был желтый. Я его перекрасил, можно сказать. Ну и сделал таким. Ну вот тут, короче, у нас стоят э, тут шесть автобусов и тут 4. Три из этих автобусов это школьные. Ну, например, я так сделаю, да, школьные. Вот такой вот э, обычные автобусы, вот такие. Но они тупо все одинаковые, только цвета разные. Так, ну это не главное. Вот такой лес. И вот еще дорога ведущая к мотелю. Ее тоже осветил. Поставил кучу вот таких вот э, световых, как же он называется, там, светящийся камень. Вот. И вот они вдаль прям вот до туда идут. Так что все. Ну... Это, в общем-то, и все, наверное, что я хотел вам показать, потому что я вроде больше ничего не делал. Весь город я осветил как мог, где мог, то есть везде я добавил растительности какой-то. Ну, по крайней мере, там, где еще уже не буду ничего строить в основном. То есть вот тут я не знал, что на такой длинной и тонкой поверхности можно построить. Ну, решил, ну, чё палец, а вот и построил. Здесь тоже вот добавил э, деревьев. То есть вот тут тоже листвы добавил, ну, травы. Ну, тут не, не добавил, но потом добавлю. Вот здесь добавил вдоль вот этого дома. А, вот а, тут везде. Ну, тут она уже была. Тут, в принципе, ничего. Тут-то да, вот на подъезде добавил фонари. Тут на стоянке тоже фонари добавил. В общем, здесь везде теперь светло, то есть на площадке, вот во дворе тоже фонари везде. Все, везде, в общем-то, светло, где только можно. Так что все. Да. Вот тут пешеход. А ну и еще, да, забыл. Естественно, один светофор. Один единственный светофор во всем городе. Ну, который, кстати говоря, не такой уж и большой. То есть, вы все можете наблюдать. Что ж, надеюсь вам... Господи, что он делает с этой рукой? Ну, нафиг. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока.